Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. И, естественно, мы будем с вами рассказывать о многом-многом интересном. Встречаем новый день вместе, и сегодня в нашей программе вы увидите обновление пространства. В администрации муниципалитета прошел проектный семинар по зонированию центральной площади города Одинцова. Цветы героям. Одинцовские депутаты и жители деревни Салманово пришли к мемориалу отдать дань памяти погибшим героям. Становится историей война. Одинцовский историко-краеведческий музей открыл экспозицию, посвященную Дню Великой Победы. Поздравим каждого. Духовой оркестр исполнил военные мелодии под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Главный праздник страны. 78 78-ю годовщину Победы в муниципалитете отметили торжественными концертными программами. И для жителей округа. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в День Победы прошли мастер-классы и выступили артисты. 11 мая 868 года, это ровно 1155 лет назад, в Китае появилась первая печатная книга «Алмазная сутра». Это самый древний, точно датированный печатный документ, дошедший до наших дней. В сутре описанное поведение, речь и образ мыслей тех, кто посвятил себя духовному совершенствованию. Сегодня книга входит в коллекцию Британской библиотеки в Лондоне. На вид это свиток бумаги серого цвета с иероглифами, обернутый вокруг деревянных основы. Чем еще примечателен сегодняшний день в истории, расскажем прямо сейчас. 11 мая 1912 года в честь 200-летия Тульского оружейного завода открыли памятник Петру Первому, отцу-покровителю тульских мастеров. Идея скульптуры «Царь-Кузнец» не имеет аналогов в мировой истории. Еще задолго до 200-летия завода в декабре 1909 года объявили добровольную подписку среди рабочих и служащих собрать средства для установки памятника. За два месяца собрали 15 тысяч рублей. Автором фигуры стал Роберт Бах, потомственный скульптор, член Императорской академии художеств. А 11 мая 1927 года основали Американскую Академию Киноискусств. Именно она учредила премию «Оскар». Идея создания Академии принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. А первым ее президентом стал Дуглас Фербенкс. Он предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино – награду Академии за заслуги, которая впоследствии получила название «Оскар». 11 мая в США отмечают День без диет, национальный день, когда можно есть все, что хочется. Также на сегодня пришлись такие забавные праздники, как День пенного ролика для массажа и День ожидания Мэри Поппинс. 11 мая 1720 года родился немецкий барон, рассказчик и знаменитый герой множества литературных и кинопроизведений Иероним Мюнхгаузен. До самой смерти он прожил в Боден-Вердере и общался в основном с соседями, которым талантливо и остроумно рассказывал поразительные истории о своих охотничьих похоронах и приключениях в России. Также в этот день родились испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали и советский военачальник, маршал и дважды герой Советского Союза Кирилл Москаленко. Проектный семинар по зонированию центральной площади города Одинцова прошел в администрации муниципалитета. Здесь представили концепцию, которую создали по принципу открытого проектирования. В мероприятии приняли участие активные граждане. Из администрации репортаж Екатерины Крамар.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 продлится до 12 мая. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». А в Салманове почтили память погибших героев, ветеранов и тружеников тыла, тех, кто отстоял свою родину и победил фашизм в годы Великой Отечественной войны. К мемориалу «Живые камни памяти и скорби» пришли депутаты местного отделения партии «Единая Россия» и жители деревни. Участие в акции приняла и Елена Краева.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 И вновь к новостям округа. В честь празднования 78-й годовщины Победы Одинцовский историко-краевический музей провел лекцию «Становится история война» на открывшейся выставке. Она прошла в новом зале, который посвящен Великой Отечественной войне и обороне Москвы. Полина Бахова расскажет подробнее.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 Марш Победы и другие всеми любимые военные мелодии исполнил духовой оркестр «Подмосковные вечера» в Одинцове под окнами домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. С Днем Победы героев адресно поздравили представители администрации, сферы культуры и общественники округа. К праздничным мероприятиям с удовольствием присоединились и жители соседних домов.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 Это праздник, севиною на исках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Полина Толмачева, Станислав Трифанов, телекомпания Одинцова. А теперь к новостям в столице. В мае в Москве пройдет более 100 мероприятий проекта «Время добра». Участники высадят растения в парках, посетят донорские акции, присоединятся к спортивным мероприятиям, научатся оказывать первую помощь. Горожан ждут в волонтерских окружных центрах «Доброе место» с 17 по 31 мая. Что еще произошло или произойдет в ближайшее время в столице, смотрите прямо сейчас. За лучшие детские рисунки конкурса наследия моего района» сейчас проходит голосование в проекте «Активный гражданин». Ребята изображали заметные и важные на их взгляд объекты своего района – здания, парки, набережные, мосты, памятники и церкви. В этом году поступило почти половиной тысячи рисунков. В Москве конкурс проходит уже в пятый раз. Лауреатов наградят в начале июня. До 15 мая жители и гости столицы могут посетить порядка 20 бесплатных мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье. Города и лица». На нескольких площадках Москвы пройдут масштабные события, концерты, квесты и экскурсии. Будут и мировые премьеры. Все они расскажут об иммигрантах, которые стали посланниками русской культуры в других странах. В Москве для тех, кто реализует социальные проекты, начался конкурс «Историй. Город неравнодушных. Наставники». Для участия нужно выбрать направление, заполнить анкету и прикрепить конкурсную работу. Прием заявок открыт до 21 мая на сайте конкурса. Зрители и эксперты отберут 18 победителей. Их портреты и истории покажут в парках и на бульварах столицы 17 июля. Далее в программе. Главный праздник страны. 78-ю годовщину Победы в муниципалитете отметили торжественными концертными программами. Для жителей округа в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в День Победы прошли мастер-классы и выступили артисты. Про людей. О своем детстве в годы Великой Отечественной войны, любви к профессии и большой семье нашему корреспонденту рассказала труженица тыла Людмила Волкова. День Победы в Одинцовском округе отметили торжественными мероприятиями. На концертах, посвященных 78-й годовщине Победы, выступили заслуженные артисты России, музыканты и творческие коллективы муниципалитета. Со сцены звучали всеми любимые песни военных лет. Также артисты представили тематические танцевальные номера. Завершением праздника стал масштабный салют в парке «Патриот». Заросли шрамы окопов, Исчезли пепелища сожженных городов,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 и продолжаем о новостях округа рассказывать вам. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла насыщенная праздничная и патриотическая программа для всех жителей округа. Перед гостями праздника выступили юные артисты, организаторы провели творческие мастер-классы, акцию «Георгиевская ленточка» и другие мероприятия. Репортаж Екатерина Крамер.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 За 66 лет врачебной практики через чуткого и внимательного педиатра Людмилу Волкову прошло не одно поколение ребят. В свои 92 года она до сих пор работает по специальности в детском саду. Людмила Ивановна поделилась с ОТВ воспоминаниями о детстве в годы Великой Отечественной войны, рассказала о любви к профессии и о своей большой семье. Великая Отечественная война разделила детство Людмилы Волковой на «до» и «после».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 И о мировых новостях. 9 мая патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира. В шествии приняли участие тысячи человек. В Пекине к акции присоединились около 700 участников. В Монголии шествие поддержали более 500 человек, а в Австрии – 100 горожан. Также на Центральной площади в Вене исполнили «Катюшу» и «Вальс». О других мировых новостях смотрите в нашей рубрике. В Париже полиция разогнала провокаторов, мешающих старту бессмертного полка. Сотрудники полиции вытеснили с площади мешавших мероприятию. Шествие бессмертного полка проследовало в сторону кладбища Перлашес под песни военных времен и далее по маршруту. На всем пути французские правоохранительные органы следили за порядком. Русский дом в крупнейшем городе шри ланки коломба в честь 78-й годовщины Великой Победы над фашизмом представил фотовыставку «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы». Экспозиция состоит из 40 фотографий и копий документов о самом громком судебном разбирательстве в истории. На церемонии открытия присутствовали представители Министерства обороны Шри-Ланки и другие высокопоставленные военнослужащие. Также в Коломбо впервые прошла международная акция «Огонь памяти». Ежегодно она начинается у могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены с торжественной церемонией взятия частицы вечного огня, что горит из сердца вины огромной пятиконечной звезды, символизируя нашу память о павших за Родину. После этого стартует автопробег, и огонь развозят в разных направлениях. В 2023 году акция преодолеет более 75 тысяч километров. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла. Ночью около 11 со знаком «плюс». Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Геомагнитное поле неустойчивое. Разберитесь сегодня в сложных делах и решите организационные вопросы. Стройте планы и обсуждайте их с единомышленниками. А позже полезно будет отдохнуть и ненадолго отвлечься от забот. Рубрика «Гороскоп» далее. Овны. Самый эффективный способ справиться с волнениями – это записать все, что вас беспокоит, на бумаге или поговорить с надежным другом. Тельцы. Если вы долго откладывали принятие важного решения, пора, наконец, определиться. Близнецы. Кажется, вы нашли для себя идеального партнера, вместе с которым стремитесь к самосовершенствованию. На этот раз у вас получится. Раки. В вашей жизни появилось слишком много ненужного беспокойства и тревоги. Пора что-то менять. Львы. Сегодня настало идеальное время для освобождения от старых привычек и изучения чего-то нового. Девы. Постарайтесь найти баланс между желаниями творить и зарабатывать деньги. Тогда у вас все обязательно получится. Весы. Сегодня в вас захлестнут эмоции. Удачи будут чередоваться с неудачами, а успехи с поражениями. Скорпионы. У вас впереди отличный день для встреч и знакомств. Стрельцы. Этот день откроет перед вами новые возможности, и у вас точно все получится. Козероги. Сегодня вас будет ждать множество испытаний, однако, если вы сможете прислушаться к своему сердцу, то обойдете их стороной. Водолеи. Сделайте глубокий вдох и остановитесь мысленно в том моменте, где вы сейчас находитесь. Незачем переживать о будущем. Рыбы. Перестаньте ждать кого-то, кто сможет сделать мир лучше. Ваша судьба только в ваших руках, и вы сами влияете на свое будущее. На этом наше информационное утро подошло к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего, удачного рабочего дня, а мы встретимся с вами завтра. До свидания. Пока.